Всем привет, это спасибо за фраг бро". сейчас мы будем прокачивать вот этот аккаунт, первым будем крутить Мосберг. упал пока на 3 часа, упала карта, значит нам тут доната скорее всего нет навсегда, да нету, быстро очень, прям упала карта с 10 коробки Ну, будем крутить э, до победного Так, еще одна карта что тут золотом По-моему попахивает Немножко Но вряд ли золото упадет Скорее всего обычно, я думаю Пока не падает 300 кредов мы пока потратили, то есть мы открыли где-то 45 коробок пока ничего крутим дальше Так, что-то не падает пока Но это нормально Мы еще не так много коробок открыли Так, и упал Все, Молдберг есть, он упал Получается 400, 500 Где-то с 80 коробок Неплохо, неплохо Так Дальше мы покрутим GS 9 миллиметров Будем крутить до побед, но будем надеяться, что еще пистолет О, пойдет Максим 9. Пистолетик бы пригодился хороший. Максим 9, конечно, уже не совсем вместе, но на халяву и сладкий. О, как чувствовал Максим 9. Так, и джиэска очень быстро упала. Ебать, нормально. Так. Эм, теперь мы покрутим энфилд. Бля, пока меня вообще радует этот аккаунт. С 800 кредов. три доната. Пистолет и два остальных. Так, крутим энфилд. Упала карта сразу. С 10, по-моему, коробки, да? Ну золото, я думаю, не упадет. Еще одна карта. Пока не падает. Сколько мы там скрутили-то Коробок 40, наверное, может или 50. Апнули ромбиком. так крутим дальше ну по-любому упадет еще миллион коробок у нас наличие тоже какая -то третья карта упала Четыре энфилда дропнулось у нас на время 12 дней уже напарол еще одна карта может все таки золотой это вряд ли конечно нет как то у меня чуйки на золотой думаю что не упадет Но а если бы упал, было бы эпично Так, Энфилд пока хуже всего, по-моему, крутится у нас Все остальные донаты упали быстрее Так, не хочет вообще падать. Неужели золотой? 18 с половиной дней уже нападло. Тут уже 65 круглых мин выпало. Так, и упал обычный. Угу. Много довольно коробок потратили, там больше сотки вышло. Так, сейчас покрутим скоро метель. Еще до хрена кредов осталось. Но можно оставить их на снаряжение. Навсегда эмка упала. Нафиг не нужна, Конечно. Но со скольки здесь и коробок, по-моему, она выпала, да? Что тоже not bad, not bad. Так, пока больше ничего не падает, но еще 200 коробок в наличии у нас. Надо выбить хотя бы Абакан и потом купиться снарягой. чтобы тут была снаряга на все классы, желательно. Так, давай что-то падай или абакан или скар. Крутим, крутим дальше. Так, пока нифига не супер много коробок открыли но уже больше где-то 60 я думаю да уже больше 60 получается уже можно до Скара крутить, на самом деле. Потому что очень много коробок открыто, Даже если дропнется Абакану, можно попробовать Скар. О, и упал Скар навсегда. Отлично. Это мы скрутили, но где-то порядка сотки коробок. Есть Скар. Так, ну что, теперь дело за малым. Покупка снаряги. Вот такой вот получился аккаунт. Весьма неплохой. Так, заходим в веб-пропуск. Контракты. Так, купим у штурма шторм. Нажали, это тоже шторм. Так. Разбагали это. Покупку. есть полный штурм на штурма и проверяем что все пришло так есть теперь покупаем снаряжение остальное ботиночки возьмем боевые за варбаксом на меда и снайпера их поставим. Так, купим перчатки для медика сразу. Абсолют. Соответственно, за кредиты. Так, ну и на их еще поставим. Осталось 48 кредитов. И еще есть фарбаксы. Так, 50 тысяч. Значит, сейчас на авик нам нужен шлем. Лидер. 49 тысяч варбаксов стоит Оп Так, теперь еще нужен броник Боевой на авика Его мы купим а, За кредиты Все, снайпер у нас полностью одет Так, что там у нас на медике Не хватает шлема и броника Так шлем. За кредиты нам нужен. Вроде, вроде ничего тут не хватает, никакого. так тогда уже лет посмотрим, что-нибудь. 19 кредитов нам только арму купишь. Да, купим арму. Так, и 10 кредов у нас осталось. Картанин нам на одну коробочку с ножом бабочка, ножа как раз нет, ножа бабочка не упала, ну и ладно, вот у нас такой получился аккаунт с таким снаряжением, довольно прям хорошо мы его прям вкачали, солидненько, дон на каждый класс, пистолет, Полное снаряжение, кроме шлема на медом. Еще ямочка, как бонус. Ну, на этом все. Ставьте лайки, чешите яйки.